Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу сделать вместе с вами вот такой цветок на ободок или зажим для волос или повязку. Для работы понадобится лента из органзы. Она с градиентом. И на один цветок нужно 85 сантиметров ленты. Ширина этой ленты 36 миллиметров. Если у вас лента будет немножко шире, то и цветок получится немножечко больше. Для листиков... Я взяла атласную ленту шириной 4 сантиметра и 5, только потому, что у меня такого цвета не оказалось, более узкой ленты. Но лучше всего взять 4 сантиметровую ленту. Еще для работы мне понадобились тычинки для декора цветка. Я взяла два цвета коричневые и молочные. И из этих тычинок я буду делать вот такие колоски. Нужен будет фетровый кружочек. Его диаметр 3 сантиметра. Понадобится много булавок и иголка с ниткой. Зажигалка, кривой пистолет и, конечно же, сам ободок. Срезы ленты я обрабатываю огнем. Здесь нужно тоже хорошо их оплавить, потому что будем шить. Пальчиками я проверяю, хорошо ли оплавился край и теперь я отступаю от среза три с половиной сантиметра и на этом расстоянии ставлю первый маркер померяю оказывается я ошиблась немножко и справляемся Теперь от первого маркера я отступаю 7 сантиметров и ставлю второй маркер. Вот так будет проще. И таким образом я размечаю всю ленту. В конце у меня должен остаться кусочек 4,5 сантиметра. Теперь начнем шить. И шить мы будем по синей стороне ленты. Берем нитку длинную, потому что много нам придется шить. Отступаю от кромки 1 сантиметр. И здесь закрепляю нить, ну, чтобы узелок не выскочил из ленты. Вот таким образом делаю петельку. И теперь средними стежками прошиваю до первого маркера. Теперь я перпендикулярно спускаюсь к кромке. Вот что у меня получилось. И теперь я буду шить прямо вдоль кромки. Дохожу до второго маркера. И теперь я поднимусь перпендикулярно вверх на 1 сантиметр. Маркер я убираю, потому что он мешает. И теперь опять я буду двигаться параллельно кромке на расстоянии одного сантиметра. Теперь опять я спускаюсь к и шью вдоль нее буквально в одном миллиметре от кромки. И таким образом я прошиваю всю ленту. Конце у меня оставшийся кусочек в 4,5 сантиметра. Я шью так, как и в начале у нас было, на расстоянии 1 сантиметра от кромки. Теперь можно стягивать нить. И посмотрим, что у нас получается. Распределяю складочки равномерно. И опять стягиваю нить. Нахожу начало нашего шва, ввожу сюда иголочку, опять подтягиваю нить, но не туго, определяю, где будет лицевая сторона цветочка и сборочку, которая у нас получается в центре, я ее выталкиваю на лицевую сторону. Вот с изнанки я проталкиваю на лицо. Вот так пальчиком раз продавила, здесь подтянула. Это все легко получается. Немножко прикладываем усилие. И вот только теперь, когда вся сборка у меня на лицевой стороне, я уже окончательно затягиваю нитку, достаточно туго и закрепляю ее. Теперь расправим лепесточки цветка. В итоге у нас получается 6 длинных лепестков и 6 более коротких. Все они воздушные, все они в складочку. Получается вот такой цветок. Теперь смотрите, такой момент. Мы шили по синей стороне, а если шить по красной стороне, то получится вот такой цветок. Тоже очень симпатичный. Теперь покажу, как я делала колоски из дочинок. Я беру обычную нитку. И четыре пары тычинок. Вкладываю таким образом, чтобы одна тычинка была выше другой. И просто обвиваю ниткой основания. Прикладываю следующую тычинку. И еще одну. И обвиваю. Вы скажете, что то же самое можно сделать при помощи горячего клея. Да, можно. Но получится совсем не то. Клей даст толщину. И потом его будет видно. А у меня цель была сделать так, чтобы тычинки держались компактно. И колосок был длинным. Клеем этого добиться нельзя. Вот так я обматываю, а потом буду приклеивать уже этот колосок к лепестку. И все будет чудесно. Листики я делала... Таким образом сейчас покажу. Вот они у меня имеют форму такую загнутую. Я покажу, как этого добиться. Сделаем сейчас еще два розовых лепестка. Точно так же и будут лепестки делаться из бежевой ленты. Для двух лепестков не нужен кусочек ленты длиной в 10 сантиметров Складываю этот отрезок лицевыми сторонами внутрь. Затем пинцетом зажимаю делаю вот такой треугольничек, примерно от центра вверх а срез обрабатываю огнем очень аккуратно стараюсь сделать так чтобы у меня лепесток не разошелся потом вот так выворачиваю здесь он у меня пока ровный я его нагрею огнем быстро и вот так перегибая через указательный палец придаю ему форму он получается у меня вот таким. Из оставшегося кусочка можно сделать еще один лепесток. Здесь точно так же. Оплавим срез. Этот лепесток будет немножечко ущербным внизу. Но это не страшно. Вот видите, не хватает маленького кусочка. Лепестки будут подклеиваться к цветкой ничего этого видно не будет. Лепестки я уже приклеила. Здесь ничего такого сложного нет. Сделайте как вам захочется, как подскажет вам ваша фантазия. Я определяю местоположение цветка на ободке. Замечаю до какого расстояния мне нанести клей. и наношу горячий клей на ободок. Теперь на фетровый кружок тоже щедро наношу клей и фиксирую цветок с изнанки. Чтобы все аккуратно смотрелось и цветок гарантированно хорошо держался ободкам. Ну вот и все. А Ободка готов. Я благодарю всех за просмотр моего ролика. Буду благодарна за комментарии. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.